Здравствуйте, меня зовут Владимир Исаев и вы на канале помощь с компьютером. В этом видеоуроке я наглядно покажу, как можно устранить проблему в любой операционной системе, например, на примере Windows 7, вот такую ошибку. То есть у нас при поиске обновлений вылетает окно Windows Update, где говорится, что в настоящее время не может выполнить поиск обновлений, поскольку эта служба не запущена, возможно потребуется перезагрузить компьютер. Само собой я проверил, что служба запущена, перезагрузил компьютер, от а толку 0. Оказалось, что проблема кроется всего лишь а, внутри папки, где хранятся все обновления, куда они скачиваются и где идет логирование. То есть, данная папка находится на нашей системном диске папки Windows и называется Software Distribution. Вот она. Само собой, ее удалить вы не можете, пока не, не выключите службу. То есть, мы просто открываем. Управление. У нас откроется управление компьютером. Здесь открываем службы. Проходим в самый низ и находим центр обновления Windows. Останавливаем данную службу. После этого мы можем произвести манипуляции с данной папкой. Вы ее можете выполнить двумя действиями. Либо просто удалить с компьютера, либо переименовать. Я выбираю более кардинальный способ, чтобы мест не занимало. Удалил. Не бойтесь. Если вы допустите службу, данная папочка со всеми стандартными подпапками у вас снова появится. Наглядно. После этого вы перезагружаете компьютер и пробуете обновить систему еще раз. Ошибка у вас 100% устранится. На этом урок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к видео.